Всем привет! Сегодня разговор про очень-очень запущенную тему «Свобода мнения». Как мы относимся к свободе чужого мнения, это действительно не проработано ни разу, и в целом обществе, целое общество к ней, к этой позиции на самом деле не особо готово. Я недавно поняла, что это меня тоже касается. По поводу вчерашней выходки я... Вчера сделала вещь, называется «Кролик испугался собственной смелости». В сообществе я написала заявление о том, что я запрещаю. Я прекрасно понимаю, как наивно это может быть, или где-то неверно сформулировано, что-нибудь неправильное, я не знаю. Но сегодня утром, рано утром опять гудела и днем гудела. Я помню рассказы про Курск, про то, что было в Курске в сороковых. Как перебегали, как там закапывало, как они в подвалах откапывались, друг друга откапывали, как трупы лежали, что такое бомбежки. И сегодня я подумала, что хватит быть трусом, когда ты говоришь о своем праве жить, о своем желании жить. Кто его знает, если мало ли что, там за две минуты бомбанет его, улетит. Улечу голубым облачком. И мне будет тогда стыдно, что я вот смолодушничала в таком моменте и просто не сказала словами о таком элементарном. А ведь на каждого из нас при рождении плазмоиды выделяют ресурсы. На каждого ресурсы уже выделены. У нас есть право, которое... Право есть жить. Так что ядерному взрыву нет, нет, нет. Так, через эту песню целый Советский Союз запрещал то, что запрещала эта песня. И, между прочим, это сработало. Да, сегодня о свободе мнения. Очень запущенная тема. Если вы обратили внимание, то на передачах, вот бывают такие передачи, где много людей собираются, приходит девочка с очень надутыми губами, приходит какой-нибудь агрессивный парень или еще что-то такое, и объявляют о своей позиции, как они живут, и целый зал начинает с ними ругаться. И, ну, потому что девианты, дивианты, любое отклонение, любое отличие действительно вызывает отторжение, это есть. Но я обратила внимание по Ченнелингам, что инопланетные вот эти вот жители, которые выходят на контакт, они крайне деликатны в каждом слове. У них в основном нет слова грех или преступление. Они говорят обо всем как о опыте. Они любую, любое мнение называют опытом и никогда не осуждают. В этом плане мы все очень сильно не готовы. Если кто-то был вегетарианцем, тот знает, как люди относятся к этой теме. И Главное, что я оказалась за эту жизнь успела побывать в обоих ролях и в числе тех, кто осуждал сперва, и в числе тех, кто примкнул к рядам потом. Потом я опять-таки от этого отошла, но сам этот эксперимент показал, насколько, насколько легко ты можешь впать, впасть в осуждение по любую сторону, насколько это запросто. На самом деле, когда вот есть... Люди, которые ненавидят какие-то категории. Это немножко на самом деле фашизм. Это может быть национальный, гендерный, профессиональный, любой другой признак. И ты, услышишь, услышав от нарцисса о том, что он плохо о тебе думает, кидаешься доказывать, нет, я не такой плохой. Хотя нарцисс это такая порода людей, он в определении обесценивает, если он не будет это делать, он не будет нарциссом. Это условия просто <смех>, нарциссизма. Мы вот так доказываем жестоко, если это родители. И мы доказываем, что мы хорошие или пострадавшие. А не, невозможно ничего доказать. И мы не замечаем, что нарушаем право этого человека на свободу мнения. Он хочет думать так о тебе. Он хочет думать, что ты там эгоистка во все времена ничего ты не сделаешь. А надо просто сказать, ну, нарцисс выбрал думать обо мне так, ну, все. Это право этого человека. У нас с этим действительно очень большая проплешина, и я за собой это словила. Вот кто не ест свинину, э -э я, кстати, продолжаю этого придерживаться и не жалею. У меня облегчение, как камень с плеч. Я не замечала, что меня это, оказывается, угнетает. Это такой сильно облегченный формат вегетарианства, на который я перешла. Он мне очень комфортен. Ну так вот, одна моя знакомая говорила, вот взять мусульманин, он не ест. А я ему подсунула, сказала курица, он ела, ему понравилось. И главное, что она была хорошая женщина. Мы с ней нормально общались. Но такое делать нельзя. Насколько у людей непринятие мнения друг друга. Но тут возникает вопрос. Ёлки, если он ненавидит таких, как я. Вот этому человеку не нравится категория таких, как я. Но это опасно для меня. И э, тут мы подходим к такому моменту, что когда мы признаем право негативного человека думать о ком-то негативно, то тут надо соблюдать и права других, о ком он думает. Думает, да? Права остальных тоже не должны нарушаться, и у всех остальных тоже мнение. И дальше мы подходим к теме причинно-следственной связи, что каким бы ты ни выбрал быть, ты можешь быть любым человеком, но тебе долетит обратно бумерангом. Если кто-то хочет ненавидеть всех, то однажды от него отвернутся друзья и знакомые. Да? Проблема заключается для любого мнения лишь в том, что иногда кто-то кто стремится запутывать или вообще ломать вот эту причинно-следственную связь, когда к человеку доходят его результаты, результаты того, как он жил. Это более глубокая тема сейчас, чем кажется на первый взгляд. Потому что любой грабеж, любое насилие, любой паразитизм основан на том, что до, до того человека, который делает негативное, не доходят его последствия, запутываются последствия. Допустим, злым людям не воздается за зло, добрым не воздается за добро. Добрый работает всю жизнь, но живет очень бедно, ненормально, да. Также со злыми. И, и э, вся суть сводится к тому, чтобы логически переподключить э, для, э, для тех, кто живет паразитически, да, вся суть сводится к тому, чтобы логически переподключить причины следствия, чтобы было все наоборот, и хорошие ресурсы доставались тем, кто их не создавал. Я сейчас закрутила сложенную тему, но все ведет к тому, что все дело в информации. Все дело в информации, и когда информация запутана, то э, люди не получают свои хорошие или плохие призы, э, честно, честно. Кстати, к теме «Зачем на планете затеваются войны» очень оригинальная свежая мысль. Для вступления в Межзвездный Союз есть три требования. Минус аборты, минус смертная казнь и минус война. 5-6 лет не должно быть войны. Как вам такая версия о причинах войны? Почему затевают хоть как-нибудь, хотя сейчас, при текущем развитии техники и дипломатии, война не актуальна? Как таковая, все можно решать иначе. А почему кто-то может не хотеть вступления в Межзвездный Союз? Потому что сейчас эти кто-то, видимо, хозяева на планете, и они назначают виноватых. Они могут просто назвать кого-то виноватыми. Они могут сделать налоговое правило непосильное предприниматели будут скрывать и не платить, и они уже грешны в определении. Они уже, ну, да, даже если их не словят за руку, то они все равно виноваты. А если будет другая сила руководить, вот эта сила уже разработана их правила, что можно и что нельзя, и виноватыми, преступными даже, будут совершенно другие категории. Да? Вот такая свежая, совершенная идейка о действительной причине, почему хотя бы коптятся хоть какие-то столкновения, хотя бы в газетах о них напишут, чтобы символически были, зачем они на самом деле нужны. В общем, ваши комментарии в сообществе, они... вот я просто чуть не плакала, это действительно активно. Я вижу мир вокруг себя, и люди сильно спокойные. Я это не понимаю и никогда не понимала, но... Это свобода мнения. Тех людей, которые спокойно на все это реагируют и принимают так, да, у них тоже есть свобода мнения, и они выбрали так. И никто не вправе осуждать. Кто публикует на Фейсбуке, пожалуйста, материалы, пожалуйста, выберите еще площадки, например, текущую, потому что я с Фейсбуком развязалась. Он говорят, следил, и я предупреждение услышала и закрыла там аккаунт. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.